Может ли уменьшиться грыжа диска? Это достаточно частый вопрос. Отвечаю, может уменьшиться, но не исчезнуть. Каким образом? Давайте посмотрим на муляж. Вот это межпозвонковый диск. В результате нарушения питания и кровообращения диск теряет эластичность, на нем появляются трещины. В центре диска находится пульпозное ядро. Оно по структуре как желе. В результате нагрузок и мышечного спазма это желе вытекает в трещину. Посмотрите сюда, вот здесь оно начинает вытекать. Вот на этом улеже мы уже видим, что оно вытекло. И образуется грыжа диска. Посмотрите сюда, пожалуйста. Сразу же появляется отек и воспаление, и, соответственно, и боль. Если нагрузка, а значит и давление на позвонки сохраняется, то грыжа увеличивается и нарастает отек. Если правильно разгрузить спину и снять мышечное напряжение, то грыжа уже уменьшится, ничто ее больше не будет выдавливать. Есть методики для снятия отечности и воспаления. Все помнят, ноги отекают, ноги становятся больше в объеме. И даже туфли труднее одеть, туфли сидят как будто плотнее. Так вот, сняв отек и воспаление, ткани диска тоже будут менее набухшими, и грыжа уменьшится. Это основные факторы уменьшения грыжи диска. Но если вовремя не принять меры, грыжа диска может пережать нервный корешок. Давайте посмотрим на макете. Желтая – это нервный корешок, красная – это уже выдавившая грыжа, и вот здесь она ее как раз выдавливает и прижимает нервный корешок. Тогда могут возникнуть осложнения вплоть до вялого паралича. При появлении таких симптомов, как боли в спине, с радиацией в руку, в ногу, покалывания, анемения, необходимо обратиться к неврологу. Будьте здоровы!